Потому ли женщины прошлого и настоящего бесправнее мужчин, что на земле сейчас доминирует световой канал? Не так, чтобы световой, но патриархальная система, она как раз основана в основном на авраамической парадигме. Она патриархальность вообще нашла себя в абраонизме, потому что это все священные писания, они просто подтверждают. Почему это для них было важно? Потому что очень долгое время земля жила на принципе матриархата. и священное право женщины, материнское право, оно существовало и довольно долго существовало, даже уже когда христианство зашло, например, на европейскую землю, очень многие светские законы отражали материнское право. И долго пришлось побороться зашедшему патриархату, чтобы упразднить его как класс и даже еще до сих пор где-то в отголосках определенных светлых законов, это материнское право звучит, но все меньше и меньше. А то, что сейчас происходит, это попытка скинуть ермо этого патриархата. Делается, к сожалению, грубо, грязно неэлегантно, например, же, тот же самый институт харассмента, который сейчас настолько стал популярным. Да, это попытки восстановления материнского права и вообще восстановления матриархата. Просто то, как они это делают, к сожалению, с точки зрения язычества, полностью нивелирует благородность мотива. Ибо в язычестве есть такое право, если даже самый самый благородный мотив, благородная цель, светлейшая из светлых, достигнута неблагородными грязными путями, если она была сопряжена с обманом, то сама цель становится такой же грязной. К сожалению, именно поэтому я всегда говорю вам и своим ученикам, повторяю буквально постоянно, не лгите никогда, особенно сейчас когда идет определение, когда каждое слово может играть ключевую роль, когда каждое принятое решение может являться последней каплей в определении, кто вы есть и в какой реальности вам жить. Свободный человек лгать не будет. Знаете почему? Потому что ему не перед кем кривляться, ему не нужно становиться лучше, чем он есть на самом деле, потому что единственный ответ, который несет свободный воин, он несет только перед собой конечно перед своими богами, но им это врать бесполезно, а самому себе бессмысленно. А вот если он зависит от кого-то другого, вот тогда ложь уместно. Но если ты зависишь от кого-то другого, ты совершенно не свободен. Поэтому логика простая, лгут только рабы. Если вы не раб, если вы свободный, возьмите себе за правило, не лгите никогда, не лгите. Не лгать, это не значит рассказывать о себе всю правду матку всем желающим и нежелающим. Это не выдавать неправду за правду. Если вы не хотите говорить о себе правду, не надо лгать, надо честно сказать, я не хочу говорить о себе правду, тебе. И это будет гораздо честнее, чем любые рабские придумки. Я очень надеюсь, что я вас убедила, коллеги. Есть еще возможность у нас исправить ошибки, которые мы сотворили. Есть у нас переосмыслить эти полгода и осознать происходящее в другом ключе. Никто ни от кого ничего не требует, потому что реальность будущего, она будет разворачиваться от вас, где вы сердцевина, вокруг вас. И от того, какая у вас сердцевина, такая и будет реальность. Вы очень скоро в этом убедитесь. Сценариев может быть сколько угодно, но если в один прекрасный момент вы оглянетесь по сторонам, посмотрите на окружающий вас мир и поймете, что это воплощение самых ваших прекрасных мечтаний, это значит, что все произошло так, как вы хотели. Но если вы оглянетесь по сторонам и увидите, что это воплощение самых ужасных ваших страхов, то это означает, что вы получили тоже ровно то, что вы хотели. Поэтому сейчас только зависит от вас, чего вы будете хотеть. Я очень желаю вам, чтобы вы ищущие получили именно ту реальность, которую хотите, а не которую боитесь. И вы помните, что для магии, силы желания и сила страха абсолютно одинаково ибо оценивает она ее по модулю, а не по знаку.